Всем привет, вы на канале Аниме-кун, озвучивает Колин, и это ТОП-6 аниме в военная тематика с воздушными баталиями. Сразу хотим предупредить, что это только субъективное мнение автора, и места данного топа не имеют значения, а мы начинаем, приятного просмотра. Открывает наш список аниме под названием «Принцесса и пилот». История повествует нам о парне, который будучи наемником в рядах военных, являлся лучшим в управлении воздушного пилотирования. И данному главному герою поручили особо секретную миссию, которая заключалась в том, чтобы сопроводить принцессу в другую страну. От этого задания зависел политический союз между двумя военными державами. И в результате этого наш пилот возложил на себя большую ответственность и поклялся ее довести в целости и сохранности. Так и на начинаются дальнейшие приключения этих двух героев, где им буквально приходится выживать, вязываясь в воздушные перестрелки. Также, сюжет здесь разбавлен интригой, драмой, а также немного романтикой. Данное произведение, откровенно говоря, не так сильно цепляет, но как вариант, можете с ним ознакомиться пятерку нашего топа занимает аниме под названием «Песня любви одному пилоту». В целом, если говорить о самом произведении, то тут имеются воздушные перестрелки, когда одна армия истребителей выступает против другой. Но помимо этого, данный сериал разбавлен долей мистики, но это лишь относится к одному персонажу. Что говоря о главном герое, это юный парнишка который в прошлом был из королевской семьи. Но вот когда его родители свергли из престола, он лишился абсолютно всего – и остался один но в этот самый сложный период его жизни одна семья решила его усыновить и он продолжил жить дальше с грузом печальных воспоминаний однако скажется ли его прошлое на его нынешнюю ситуацию нам и предстоит узнать если говорить о положительных сторонах этого аниме то здесь хорошо переданы характеры героев особенно некоторые из них особо заинтересовали внимание сюжет особо не замудренный но очень захватывающий а атмосфера боевых действий держит напряжение, и в таких моментах действительно переживаешь за многих персонажей. Ну и вдобавок, здесь не обошлось без романтики. В целом, если вы не искушенный зритель, то данное произведение точно придется вам по вкусу. На четвертом месте расположилась аниме под названием Alnoa Zero. А вот тут более интересно, если говорить вкратце о впечатлениях, то при просмотре данный сериал навел огромный интерес. В первом сезоне все боевые действия в основном происходили наземными войсками. Но во втором сезоне началась тотальная война на воздухе, а точнее в космосе. И да, стоит отметить, что в роли боевых артиллерии здесь выступают михи. Казалось бы, все, давай до свидания, ведь большинство и так уже сыты этим жанром. Однако уверяю вас, несмотря на этот нюанс, аниме очень хорошо заходит. Сюжет нам рассказывает историю, когда люди развили свои технологии и решили колонизировать планету Марс. Там они нашли новые полезные ископаемые, а также невероятную мистическую силу, благодаря чему их инновационные технологии могут работать. Но вся беда заключалась в том, что условия жизни на этой планете были очень суровыми, и те, что остались на Марсе, в какой-то момент полностью огородились от жителей Земли. Но время шло, и через сотни лет марсиане решили навести землян. Этот визит преследовал благие цели, чтобы заключить мирный договор. Однако многие генералы из Марса жаждали войны, и таким образом с помощью заговоров спусковой курок тернулся, и разразилась межпланетная война. Великое противостояние, в которой земляне оказались в худшей ситуации. Чем же закончится данный сюжет, вам и предстоит узнать. Данный сериал настоятельно рекомендуется к просмотру. Данный топ не обошелся без такого известного произведения как God Gias, yes. одно из лучших аниме, где происходили масштабные противостояния, как на земле, так и на воздухе. И спектр артиллерии, который нам показали, здесь просто огромен. Но в роли главных боевых машин, конечно же выступают меха -роботы. Но несмотря на этот жанр, я все же подумал, что стоит поставить код Гиас на третье место, так как оно во всех смыслах подходит к теме данного ролика. А если говорить о самых масштабных сражениях, происходивших по ходу сюжета, то битвы чем-то напоминали шахматные партии, где наш герой, обладая высоким интеллектом, продумывал стратегию на несколько шагов вперед. И это, конечно, вызывает еще больше интерес к данному произведению, а сюжет нам рассказывает об альтернативном мире, где имперская сверхдержава Британия колонизировала большинство стран континента, и в этом числе оказалась Япония, которая получила название Зона 11». Однако в этой связи главному герою по имени Лилуш по воле и судьбе досталась великая сила, сила, с которым ему предстоит изменить устройство мира. Но для тех, кто еще не знаком с этим произведением, вам, безусловно, стоит с ним ознакомиться, так как сериал помимо всего прочего, не ограничивается одной лишь войной, а имеет множество других интересных сторон, как драма, экшен и даже романтика. Второе место в моем списке занимает аниме под названием Военная хроника маленькой девочки. Весьма занимательное творение с динамическими экшн-сценами, от которого остаются лишь положительные эмоции. И несмотря на то, что я с ним ознакомился очень давно, даже сейчас появилось желание его пересмотреть. Действие сюжета происходит в альтернативном мире, где Германия ведет крупную войну со многими государствами. В данном произведении в роли военной техники выступают танки, самолеты, пехота, а также новая технология, позволяющая солдатам левитировать, ну то есть летать. И эта технология является самой боеспособной в этом мире. Стоит упомянуть, что здесь присутствует жанр магия, И несмотря на это, тем не менее, оно не мешает общей атмосфере и ощущению войны. История нам повествует о герое, который был перерожден в другой мир в виде маленькой девочки по имени Таня Дагуршав. И чтобы выжить и пробиться по лестнице пищевой цепи, она поступает на военную службу. Но далеко не все идет по ее плану. Что же будет с ней в дальнейшем, вам и предстоит узнать. Заключительное место в моем топе занимает аниме под названием «Изгнанник». Данное произведение имеет огромный мир, где разные страны по тем или иным причинам ведут войны. И это все происходит на воздухе. Причины конфликта вкроются либо за ресурсы, либо за территории. И воздушные баталии здесь не абы какие, а самые, что есть крупномасштабные, с наличием огромных кораблей, по виду чем-то напоминающие крейсеры. Да и поверьте, если вы решитесь посмотреть и первый, и второй сезон, то вся картина будет чем-то напоминать Звездные войны», только на воздухе, а не в космосе. Сюжет в первом сезоне повествует нам о приключении двух людей, которые увлекаются гонками на своих летающих машинах. Это пацан Клаус и его подруга Лави. Все, что вам нужно о них знать, у них нет никого из родных, а поэтому они полагаются друг на друга. Но судьба их бросает в неприятности, где им приходится сотрудничать с бортом корабля под названием Сильванна. Экипаж и люди в нем выступают как независимая группа, которая не имеет принадлежности к какой-либо стране. Данный корабль является самым быстрым в своем роде, и его сложно засечь. Чем же все это обернется для главных героев, вы узнаете по ходу просмотра.